на моем канале я иван Немисмат. сегодня я расскажу вам про такую замечательную монету как 20-летие принятия конституции российской федерации монетка у нас была выпущена 2 декабря 2013 года 20 лет назад в декабре 1993 года была принята конституция российской федерации основной закон государства основом всей правовой системы страны конституция была принята в очень сложных политических условиях Работа на ней шла более трех лет. И одна из особенностей принятия Конституции – это то, что ее принимал народ. Страна у нас Российская Федерация. Название мне – это «20-летие принятия Конституции Российской Федерации». Серия «Знаменательные даты Российской Федерации». Потом номинал у нас 10 рублей. Тираж 100 миллионов штук. Дата выпуска 2 декабря 2013 года. Художник Шаблыкин. Чеканка производилась на московском монетном дворе. стальца с атонным покрытием у нас плав. Толщина 2,2 мм. Диаметр 22 мм. И вес 5,6 грамма. Оформление урта у нас 6 участков по 5 рифов. И 6 участков по 7 рифов. чередующимися 12-ми участками. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Иван Немизмат. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам нравятся мои видео, у меня будет выходить еще очень много интересных видео. Ну, а я желаю удачи вам в поиске новых монет, и до новых встреч!